Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры, друзья! 10 ноября, четверг, по традиции, приветствую всех на ежедневных обзорах криптовалютного рынка. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, где у нас происходит достаточно живое, динамичное общение, где мы разбираем рынок, где я публикую свои мысли по нему. Не случайно выбрал сегодня такую заставку, если кто живой, потому что в последнее время как-то уж очень много проектов, которые, проще говоря, схлопываются на рынке. Да. Летом этого года мы видели, как схлопнулся проект Луна, утянув за собой десятки тысяч инвесторов, монета в пике стоила 120 долларов, если меня не изменяет память, и на сегодняшний день мы знаем, что она стоит. Почти ничего. А, на днях подогнали новость а, с а, биржи FTX и а, ее владелец Сэм Бэнкман Фрид а, заявил уже инвесторам о банкротстве биржи и связанных с ней компаний. Правда, еще официально в... А, СМИ эта информация просачивается только через какие-то косвенные источники. Официального заявления еще не было, но все уже об этом знают. Что знаменует собой бирже FTX, мы приблизительно понимаем. Более того, с этой биржей очень много связано было косвенных проектов. Та же Alameda Research, которая привлекала очень много инвестиций под залоги токенов этой же биржи. Ну, собственно говоря, это вызвало сейчас череду беспокойств на рынке. И можно понять всех инвесторов, во-первых, когда пропадает крупная компания, когда становятся недоступны ее владельцы, когда становится недоступным сайт, когда никто ничего не знает, ничего не понимает, и вдруг... Появляется какая-то новость на горизонте о том, что биржа Binance готова спасти этот проект, но через день появляется обратная информация, да, что добивает последний гвоздь в гробу FTX и всех связанных с ней проектов. Все это печально, все это вызывает, конечно, определенный кризис ликвидности на рынке, определенный кризис доверия к ко многим проектам определенный кризис э, доверия в принципе к рынку криптовалют потому что уже пообжигались все, кто только мог много проектов соскамилось э, мы знаем э, кучу примеров э, неудачных ICO проектов когда э, пытались собирать э, большие деньги там, да, обещая многомиллионную прибыль участникам этих всех проектов И в итоге это все произошло пшик пустота Поэтому в этом смысле, конечно, все это не придает оптимизма участникам рынка. Да? И мы должны к этой ситуации, ко всей уметь приспосабливаться, понимать текущую ситуацию на рынке, изучать макроданные, которые влияют на все происходящее. Потому что, еще раз повторюсь, что крипта отдельно не живет от всего фундаментала. Более того, она четко управляется этими монстрами. Очень многое присутствует информации в закулисье этого мира, да, которая до нас доходит после всего происходящего. И мы только по факту видим, что что-то летит или падает. Да? Мы видели, как э, недавно, на прошлой неделе, на позапрошлой, это Маск пампил Twitter со своими коинами, да, и где они сейчас находятся. Мы видим то, что произошло на наших глазах с проектом FTX, и еще непонятно, чем это все закончится для всего крипторынка. Но определенный кризис доверия к сфере, конечно, присутствует. Наша задача как трейдеров под это все приспосабливаться. Мы должны изучать много информации, искать пути решения, каких-то спорных моментов. Мы должны уметь анализировать графики, мы должны с вами искать точки входа, в начале тренда для того, чтобы не терять наши деньги. Потому что на сегодняшний день быть ходлером совершенно невыгодно. И это было в принципе невыгодно никогда просто определенно выделяя определенную сумму денег в, в, в инвестор, да, надо понимать, что это может быть просадка по портфелю достаточно большая и это может занять очень много времени, поэтому в этом смысле трейдинг он приносит гораздо больший результат, но его надо понимать, надо уметь анализировать графики, надо Двигаться вместе с рынком, с большим капиталом. Понимать, куда идет ветер. И ни в коем случае не стоять против него. Ну что, приступаем к аналитике. Небольшая такая затяжная вводная часть. Но без нее, друзья, ничего не получится. Потому что в любом случае это все влияет на сознание и поведение всего рынка. Значит, я сегодня сбрасывал свой график по биткоину на недельном таймфрейме я провел достаточно время в анализе я построил несколько параллельных каналов которые имеют актуальность да? у нас есть восходящий параллельный канал с подтвержденными точками я быстро нарисую вверх-вниз вниз, вниз вверх. есть, канал данный является валидным более того, я этот большой параллельный канал разделил на подканалы на два подканала И мы видим опять-таки определенные проторговки в медиане этого канала, да, что является тоже подтверждением данных всех уровней. Да. То есть канал построен идеально. Мы видим, да, каждый, каждый уровень был проторгован. А что я хотел показать нисходящим каналам. В нисходящем канале... У нас есть, по сути дела, то же самое построение, что в восходящем канале. Те же точки соприкосновения и тот же, под, те же подтвержденные уровни, та же подтвержденная медиана, проторговка и, да, внутри этого каналки. Соответственно, данный канал тоже является валидным. То есть у нас есть большой канал и маленький канал. Маленький канал в большом канале. Да. Сопоставляя определенные... Факты и моменты, я проанализировал тот рост, который у нас было 3850 долларов, ну, на разных биржах плюс-минус 50 долларов, не суть вопроса. Значит, вот этот весь вот рост, который был вызван большим, супер-мега-большим притоком ликвидности на рынок, на рынок в виде дешевых денег, что я получил, да? Это корона дамп. Ну, это понятно. Пик ноябрь 2021 года. Если построиться уровни Фибоначчи, то мы, что мы можем видеть в данный момент времени, мы тестируем 50-ю зону. То есть, это достаточно глубокая состоявшаяся коррекция. Да? Мы уже сейчас можем с уверенностью сказать, что у нас есть подтвержденная пятиволновая конструкция. Которая уже имеет свои границы. То есть если у нас еще неделю назад вызывала точка 5. Ну лично у меня вызывала вопрос. Потому что она была какая-то усеченная, недоформированная. То сейчас она продолжает свое движение вниз. И в этом смысле мы видим с вами четко, да, что у нас была поступательная конструкция роста. И такая же фаза снижение, то есть пятиволновая конструкция а, вверх и такая же вниз. А, достаточно сильным в трейдинге является 61 уровень коррекции по Фибоначчи. Вот он сейчас, это отметка 11600 долларов. Она совпадает со многими показателями. Во-первых, это идет медиана вот этого нисходящего канала. А, и это идет а, также граница восходящего канала. То есть, эта зона, господа, она является очень важной да, в цене биткоина. Даже не 50 уровень, который, по сути дела, опять-таки, тут вот с этой стороны, если посмотреть слева, ну, доста достаточно пустоты там много. Да? Вот мы, мы видим, здесь мы только прошлись по вершкам, но здесь нету конкретной проторговки да, на, на этих уровнях. А, более того, я включал... Индикатор, видимого профиля на объема, проторгованного. Да, и мы четко видим, опять-таки, что 61 уровень, это 11600 долларов, является достаточно сильной зоной, которая была проторгована. Соответственно, это серьезная, мощнейшая линия поддержки на сегодняшний день. Сопоставляя, опять-таки, определенные моменты, график, который вчера я сбрасывал в виде... Отметки там, по халвинам предыдущим. да, У нас опять-таки все фазы снижения составляли порядка 86-84%. Если мы замерим этот же аналогичный процент. Я уже не буду эту картинку искать. Она есть в канале. Ее можно посмотреть. Ну, вот если посмотреть фазу да, аналогичную. То, ребята, опять она совпадает с уровнем 11600 долларов. Что дает нам основание полагать, что цену могут притянуть туда. Плюс на фоне всей той э, э, ситуации, сложившейся на рынке, да, всего того кризиса, ликвидности, он в любом случае сейчас будет, да, одного бинанса не хватит покрыть издержки всех компаний. Да, я представляю сейчас, какой поток будет э, этого негатива да, на рынке исходить для того, чтобы как-то, хоть как-то выжить, хоть как-то выкрутиться из этой ситуации. Поэтому для меня лично, вот, э, проанализировав недельный график, многое становится как бы более понятным и очевидным. Я хочу предупредить всех, что ну, да, снижаться мы еще можем. А, на фоне той информации, которую Федрезерв объявляет нам о том, что 5% повышение не является финальным. Сейчас у нас 4% поставки, мы знаем. И вроде бы как они планируют поднимать до середины следующего года. То есть мы понимаем, что до середины 2023 года, господа, мы можем просто тупо стоять в боковике с понижающейся тенденцией. Да? Поэтому говорить о глобальном развороте рынка можно будет только после какого-то смягчения риторики. Да? Значит, сегодня у нас 10 число выходят данные по инфляции, данные CPI. 16.30 объявляют э, эту информацию. Соответственно, опять-таки, наше внимание будет приковано на то, что будет происходить в экономическом календаре. Я уже не раз говорю, что мы должны смотреть за этими цифрами. И мы видим, что пока прогноз составляет 8, предыдущий был 8.2. Но это уже неоднократно было, когда прогноз был э, лучше, чем э, произошло просто по факту. Поэтому дальнейшее, там, не знаю, будет 7,9, будет 8, ну, хотя бы, может быть, появится на рынке какой-то оптимизм. Но будет 8,1, 8,2, это будет продолжение снижения, и что будет дальше, ну, никому понятно а, Ну, вот глобальная картина, недельная такая. Я, опять-таки, веду а, волну раз линейки своей, которая волну будет составила. пока мы сейчас находимся в рамках свит То есть цена кольнула эту волну. Сейчас мы вернулись в этот диапазон. Для меня сигналом серьезным на бай будет только, когда цена выйдет в уровне 17200 долларов и закрепится там хотя бы на дневке. Пока опять-таки никакого лонгового сценария по данному стапу, ну по биткоину, просто пока нет. То есть, мы вчера давили-давили-додавили до... Сейчас мы откроем краткосрочный график. На 5 и посмотрим и определим то, что я жду в сегодняшнем дне. И какие зоны могут быть зонами покупок. Значит, мы видим, да, как хорошо отрабатывает... Во-первых, те сценарии, которые я опубликовал вчера... Очень достаточно неплохо. Да? Что видно сейчас на графике? Вот у нас есть поступательная нисходящий тенденция. Идет четко видно тренд. Тренд нисходящий. Мы пробили сейчас его в этой зоне. В зоне это было 8 утра на отметке 16 семьдесят долларов. И я понимаю, что если рассматривать какие-то еще слонговые сценарии, да, то это можно делать, опять-таки, только из зоны начала точки роста. Начало роста у нас, вот идет, восходящая трендовая линия, ее пробили уже, это уже первый сигнал на поступательное снижение у нас, кстати, видно четко, каждый раз, когда мы образуем какие-то импульсы, цена, возвращается в зону начала этих импульсов. Да? Значит, опять-таки, безопасный вход может быть вот где-то в этой вот зоне со стопом за а, лой этой конструкции. Никакого другого выдуманного стопа быть не может. А, если вход рассматривать 15-800 или там, ниже где-то 15-600, вплоть до... Там, 15 до да, 500 это уже крайние точки да то стоп должен стоять обязательно заловим данной конструкции то есть это минимальные стопы значит минимальные риски опять таки если смотреть в продолжение тренда да вот у нас в 0.40 был поступательный импульс сформирован и сейчас мы видим как цена пришла на его тест сейчас она пришла с утра она пришла сюда, да, в эту зону. Соответственно, мы видим опять реакцию продавца. Если рассматривать, например, краткосрочный сценарий по шорту, можно было бы рассматривать здесь шорт в этой точке, с, ну вот в этой зоне со стопом за хай конструкции. То есть я всегда даю именно те области, которые могут дать минимальный риск для ваших сделок. Соответственно, если рассматривать лонг, то это отметки 15700, 15650, 15800. Но, опять-таки, стопы обязательно надо рассматривать за лой нисходящего, ну, последнего экстремума. С другой стороны, область, область сопротивления у нас находится достаточно высоко. Импульс основной пошел из точки 20 тысяч. Я ну, не вижу пока там биткоин в текущей ситуации после смены тренда. Если нам сейчас удастся все-таки закрепляться в восходящей тенденции. Ну, буду смотреть тогда по мере приближения цены к этой области, которая является рубежом предыдущего роста и откуда пошел поступать на нисходящий индекс ребят рассматривать дальше какие-то альты ну просто не вижу смысла я обозначил две области сопротивления и поддержки показал вам что нас может ожидать на недельном таймфрейме то есть зона тысяч, она может легко к нам прийти в гости и это не надо бояться то есть мы опять-таки Какие выйдут данные CPI, мы не знаем. Мы просто, я понимаю, рынок сейчас может уйти в боковое движение. С этой точки зрения искать сегодня какие-то лонговые сценарии, я бы вообще не стал до объявления 16.30 данных по индексу потребительских цен. Какие бы сценарии не рисовали. Но если у вас есть желание войти в какие-то сделки, обязательно выставляйте стопы. Они обязательны. И это ваша зона комфорта. Если глянуть быстро, что у нас сегодня по индексам, ну, индекс доллара идет в нисходящем параллельном канале. А медиана канала находится вот уже рядом. Да, мы видим она тоже подтверждена, она проторгована. Соответственно, мы можем прийти сюда. Дальнейшие какие-то движения, опять-таки, я ожидаю только после появления каких-то новостей. Американские фьючерсы торгуются пока в легком плюсе, намекая нам на какое-то продолжение аптренда. Опять-таки, сейчас будет все зависеть от основных новостей. Доминация биткоина снижается минус 0,5%. То есть деньги идут в... Я рисовал уже этот клин, просто у меня уже сбились все графики. Видимо, устали от этого всего. То есть мы топчемся в этом вот сейчас боковике, и деньги переходят у нас в USDT-доминацию. А, график этой доминации подтверждал нам вот это, это то, что у нас, у нас было а, вчера и позавчера, в ближайшие дни. А, если посмотреть на дневки, то мы видим, что мы восстановились опять-таки в восходящем канале. И сейчас мы продолжаем восходящее движение, то есть мы видим это по биткоину, по всем альтам, что рынок снижается, доминация растет. Да, это конечно не есть хороший признак, но мы работаем с тем, что мы с вами видим на графиках и понимаем ту конъюнктуру, которая складывается в данный момент времени у нас на рынке. То есть опять-таки это восходящий канал, который все равно когда-то рано или поздно свалится и пойдет вниз. Это надо не забывать. Любая конструкция, любой тренд, во-первых, любой тренд он стареет, любая конструкция рано или поздно ломается. Но в данный момент времени пока конъюнктура такая, значит, ну, вот работаем с тем, что есть. Работаем от рынка, от той информации, которая есть, от тех новостей, которые нам дают. По солу опять-таки, все это связано с тем же FTX, то же Аламедой, которая Солом фактически значит, там взаимосвязь идет какие-то обеспечительные меры. Там, да? Сегодня идет разлог 18 миллионов монет. Очень много этих монет попадает в Аламеду эту резервь. Но ввиду того, что... Им надо покрывать сейчас долги и обязательства перед кредиторами. Я боюсь, что этот инструмент начнут лить в рынок. И а, этот СОЛ мы можем увидеть с вами и по 10 долларов легко. А, кстати, вот сейчас где-то в моменте 11 часов и пойдет а, вывод этих денег. Соответственно, скоро можно будет видеть реакцию. Уровни каких-то прогнозировать по СОЛу даже сложно. Да, я думаю, что проект просто сейчас на новостях, скажем так, он валится, но опять-таки Sol имеет свой блокчейн, там есть определенные свои фишки и плюшки, поэтому, конечно, есть эмоциональная составляющая рынка, но глобально я думаю, что ну, этот проект будет жить. Он может обновить сейчас лаи, но в принципе его можно ожидать и есть, опять-таки, тому графическое да, обоснование, графическое, не новостное, а именно графическое, что мы можем в последующем и перебить хаи. Но в данный момент времени, пока вот новостной фонд очень сильно давит на рынок, естественно, о каком-то там росте говорить просто не приходится. И вообще, в принципе, надо сейчас быть настолько аккуратным с какими-то монетами, второго там третьего эшелона которое вот взаимосвязано с теми проектами которые банкротятся. поэтому всех предупредил всем рассказал текущую ситуацию свое видение свое отношение дальнейшее общение предлагаю проводить в телеграм канале ролик немножко затяжной но это требовали тот новостной фон который присутствует у нас на рынке. Это все шумы, которые отвлекают нас от текущей работы, но, по крайней мере, когда ты владеешь определенной информацией, у тебя складывается свое определенное мнение, что же происходит на рынке. Все, ребят, всем удачи, всем профита, всем добра и мира, всем пока.